проблемы есть везде определенные но э, там скорее проблемы качества материала спортсмену, уровень спортсмена сейчас большая проблема. проблема но э, федерация гребли вот у меня есть план я написал план подготовки как и везде ты под план Интересный. подготовки идет Финансирование. Да, Сколько конечно. это стоит? Стоит дорого. Потому что выезды у меня нарисованы в основном не в Египте, потому что там сложно тренироваться. Согласен. Вот. Стоит это не дешево, они говорят. Нет проблем. Боже вот вот ну, я защищался в Олимпийском комитете. Они… Пообещали тебе все, Пообещали. только попадая на Олимпийские игры. Да. Только да, да, да. Вот у них это задача. Но работа сама, вот это в основном ребята, там проблемы какие? Клубная система. Угу. Только клубы. Сильнейшие там 2-3 клуба, причем один совсем ему плохо, это полицейский клуб, сейчас гибнет армия, и там еще несколько больших клубов, остальные мелкие клубы. То есть, может, даже Море, -то вот утром, вот, представить, что это Египет, страна вроде не спортивная, так и как я первый раз ехал, представлял, так нужно будет, как перед Индией ехал, угу. когда вы, вот нужно будет объяснять, искать лодки. В 6 утра, ты сама видела, Нил заполнен лодками, ну, ну, причем хорошими. А как же ты говоришь, что материалов там нет? А это в основном юноши, это в основном это дети, дети, которые да. до школы, до, в основном до школы, это 80% школьники. школьники, у них система баллов и, э, для поступления в университет, Определенно, чем больше баллов, тем больше у, у тебя выбор университет. И на соревнованиях нарабатывают, насколько я понимаю? Да. Ну, не только там кто-то где-то, кто там и по своим знаниям, и конкретно по спорту. Если ты участвуешь каким-то видом спорта есть занимаешься, есть участвуешь плюсик. в соревнованиях. Есть большой плюс И хорошие баллы, которые добавляют тебе вот в поступление в университет. Ну, что из этой массы нет возможности выбрать? Ма... Вот юноша, у нас как идет, у нас юноша, мы его уже видим, талантливый, бережем, выращиваем и растим до олимпийских игр. Там на юноше, я даже вообще не смотрю. Потому что я знаю, что смысла? 100% практически юношей не будут заниматься дальше. Ну, они да. поступят в университет и закончат. А где же брать а не юношей, вот, которые уже... Вот. В свое время, когда я могу ну, хвастаться, это не хвастаться. Нет, ну, это можно похвастаться, вещь. я помню, да. Восьмерка, призеры, Кубок мира, призеры кубок мира, куб, Кубка мира, мужская. Весь там, мир снял шляпу. Да, двойка безрульная. Это два клуба было. В основном три, а, чуть-чуть: армия, полиция и там араб-контрактор, который платит деньги, который покупает профессионалов, то есть он их делает профессионалов. И полиция, армия – это солдат, soldier, то ну что да, они, то называют. они служат, вперед. да, и вперед. Вот, поэтому, как я что я сказал, полиция – один из вот этих клубов, из которых можно. Он гибнет. Работа в основном мальчики, девочки там низенькие, девочки маленькие. там маленькие, слабенькие. И мало того, психо тоже вариант. Из них можно было бы делать хороших легковесок. легковесок, замечательных. Но для легковесок особенно, они должны быть злые и хотеть работать, они должны там должны рвать. Имитать. А у них менталитет такой, мы дев там девочки, в основном там юниоры, из которых никого не возьмешь угу. в, в литную, в первую сборную. И вот эти три клуба основных, из которых я могу что-то -то -то черпать. Взять. Вот принцип у них клубы платные, но все равно клубы в основном за счет спонсоров, за счет взносы небольшие, поэтому за счет взносов клубы не могли существовать. Ты видела клуб Кстати, классический система, египетский да, клуб, да? Ты видела что... классический грибной клуб? Да, видела, да. Это Эйлинг над Эйлингом ресторан ну, вот, да. приходят люди, люди отдыхают, отдыхать. И, ну, таким и образом оплачивают частично, частично клуб. Да. Но тоже, в основном это спонсоры. И э, клубы, ну, ар армия платит. Армия, понятно. армия, полиция, полиция, естественно. А вот тут клуб, который... Араб-контрактор, это крупнейшая строительная фирма. А, а, ну да, они, могут, они могут тоже позволить от... себе задержать какие... клуб, да, скажем да, так. Да. Да. Да. Ну, как и у нас, главное у них, это первый вид спорта, это футбол. Второе место футбол. Третья. Третье место футбол. футбол. А все остальное это уже как так по мелочи. Видископ. Спортивное видео.